Ребята, привет, я Руслан Усачев, и хотел сказать, что это мой любимый канал на Ютьюбе. Человек серьезный гений. То есть, последний, кто еще не скатился. Реально подписывайтесь, ставьте лайки, на колокольчик нажимайте. Я всячески одобряю. Хотел бы быть как он.